Трехкомнатная квартира в жилом комплексе «Сокол». Всем привет! Жду своих покупателей, чтобы показать трехкомнатную квартиру в жилом комплексе «Сокол». А точнее, две на выбор. Время даром не теряю. Вам напоминаю, что в жилом комплексе «Сокол» у меня есть ряд интересных предложений. Помимо нескольких трешек, есть еще 38 метров в блоке А, который на ваших экранах, она без отделки, с видом на фонтан. Также есть 47,5 метров блоки Б, она с новым дорогим ремонтом. В общем, кому интересен жилой комплекс Сокол, звоните, пишите. Для тех, кто не знает, находится один из лучших жилых комплексов в центральном районе Сочи. До улицы Новогинская, наверное, минут 10-12 пешком. До морпорта, до ближайших пляжей 20, ну, максимум 30 минут, если двигаться прям чем шагом. Смотрите, какие модные, современные, с мягким покрытием детские площадки, лавочки. Красивое ландшафтное озеленение, фонтан, спортивная площадка, теннисный порт. Сокол реально один из самых крутых жилых комплексов в Сочи. Вот такая шикарная входная группа. люстра, консьерж. Все дорого-богато картины Два лифта в правом крыле, два лифта в левом крыле, один спускается на парковку. Заходим в квартиру, здесь уже начали делать ремонт. Трехкомнатная квартира, 88 с небольшим метров. Входная дверь, здесь место под гардероб, разводка электрики, сантехники, смотрю уже тут и все перегородки поставили с момента последнего выпуска под данной квартире я ее уже публиковал на youtube совмещенный санузел покупатели опять вернулся к вопросу покупки той или другой квартиры выбираем между ними место под шкаф кондиционеры уже оплатили двери оплатили дорогие ну то есть тут ремонт будет прям Опять с плюсом. Это место под гардеробную. Короче, под кладовку оставили, если я не ошибаюсь. Тут можно еще одну спальню выделить. Будет две спальни. И вот эта кухня, совмещенная с гостиной. Кондиционера тоже оплачены. Здесь будет дорогой дизайнерский ремонт. И балкон. Вот с таким видом. На самом деле море очень даже хорошо видно. Просто сегодня погода нелетная. А вторая квартира вот в том углу, в сторону моря. Так, заходим в квартиру. Это планировка 88,4 без отделки вторая квартира будет с начатым ремонтом. Они немного отличаются, но полноценные трешки. Здесь стояк, то есть можно сделать санузел, можно сделать гардеробную. В общем, смотря сколько санузлов вам нужно. Вот раз комната, два комната. Короче, окна позволяют, повторюсь, делать полноценной трешкой. Здесь можно сделать санузел, тут кухню, здесь обеденную зону. В общем, планировка реально крутая что не говорил, но ну, обалденно. Стекла тонированы, соответственно дорогие стеклопакеты. Балкон с видом на город и на море. Но погода сегодня такая нелетная, поэтому море как-то в тумане. А на самом деле его очень даже хорошо видно. Это въезд на территорию жилого комплекса сокол имеется подземная парковка напишите пожалуйста в комментариях кому-то нравится живой комплекс сокол если не нравится то почему здесь все вечером в подсвет очень красиво единственное тут обслуживание конечно не дешевое, если не ошибаюсь 76 рублей с квадратного метра